всем привет у нас еще одна раздача на платформе крю от дитто полная инструкция будет в телеграм канале ссылка на этот пост в описании под видео на данной платформе вторая раздача вчера снимал а нет уже сегодня получается ночью сделал видео по раздаче от суи есть пост кому интересно посмотрите выполните при желании Здесь нам необходимо подписаться в Discord. Дальше переходим на этот сайт. Вот тут в профиле. Аккаунт сеттинг. Привязываем социальные сети. Если у вас новый аккаунт, это Discord и Twitter. Плюс Metamask. Раздел квест. Задание можно вот так пройтись по списку большинство заданий я выполнил оставил вот twitter чтобы показать вам так переходим по кнопке включаем vpn конечно открывается пост ставим лайк делаем ретвит этого же поста смысла нету нажимать каждый раз разные кнопки хотя открывается один и тот же пост после возвращаемся сюда жмем Climb если выдаст ошибку жмите повторно по моему секунд 15 нужно подождать 15-20 секунд чтобы система определила выполненное задание и вам засчитали поинты если приглашаете друзей Жмем сюда Invite Friend. Здесь пригласить три друга, 10, 20 и за это вам начисляются поинты. Заданий в принципе немного. Ладно, сейчас выполню. обычный ретвит прошло секунд 5 посмотрим а засчитала обычно красная появляется вот так тут ничего сложного нет заходите выполняйте на этом у меня все всем спасибо за внимание пока